Когда Google анонсировала свой стриминг проект Google Stadia, ожидания у людей были самые радужные. Но когда разработчики решили немного рассказать о данном стриминге в сервисе, и, знаете, что-то не было улыбки у восторженных толк, то есть деньги в майнтор, и вот после анонса в Google Stadia все начали как-то активно продвигать, что же такое облачный гейминг. И сегодня я постараюсь вам рассказать немного об этом. Облачный гейминг на простом языке как-то объяснить вам, то это компьютеры, который находятся в другой части вашего города, и вы удаленно подключаетесь к нему через интернет и играете. То есть не нужно никаких многомощных компьютеров, процессоров, или какой-то платформы вы просто через интернет подключайтесь к данной компьютере и спокойно играйте. больше не нужно какие-то видеокартами заморачиваться или psn и прочими вещами вы можете играть на телефоне который куплен за 5000 рублей полностью облопан запускаете данные облачный гейминг и играйте. но вы скажете, а что еще есть в этом хорошего? зайти и начать играть можно практически мгновенно Любители халявы читов, которые любят этим позабавиться, они проходят мимо, то есть пиратские патч, кинешь на облако и поиграть. Даже если будут какие-то обходы, пути, то после распознавания они сразу же забанятся, их не аккаунт, их не аккаунт в игре, и они потеряют деньги к тому же. То есть минусов огромное количество, поэтому читов можно, грубо говоря, не ожидать. Это одни из важнейших плюсов для многих игроков, в области такого не будет, вы можете спокойно поиграть. Еще одним плюсом, как я говорил, это система кросс -план платформе то есть вы можете играть со своего пока Windows Phone, Android, Mac OS и других странных прочих устройств. То есть просто в сфере вы подключаете его к геймпаду и сидя на диванчике, можете спокойно играть без никаких либо устройств, спокойно сидеть и играть. Потом это одна из плюсов, что не надо тратить на постоянное обновление железа и волноваться, что твой видеокарта не тянет последнее обновление. Или вышел какой-то эксклюзив на PS4, а ты не можешь его играть, потому что ты сидишь на компьютере. Но взглядом с другой стороны, скажем, что не очень хорошо будет, когда будет облачный гейминг. Это один из таких странных минусов, которые я бы даже не сказал, но включим его к минусу. Это принадлежность контента, то есть, с одной стороны, пользователь приобрел игру, но на руки его не получает, она хранится на сервисе. При обрушении платформы можно потерять не только игровые достижения, но и вложенные деньги. Так получилось после банкротства OnLive, которая одна из первых компаний открыла облачный гейминг в 2009 году. Гениальным тактическим решением но неудачной mm -hmm. бизнес-модель привели к тому, что сервис был закрыт, а все активы и патенты выкуплены в Sony. Что осталось пользователем? Ничего, только приятные воспоминания. Кроме того, облачные библиотеки не всегда оперативно закупаются и выкладывают новинки, а отсутствие обновлений резко снижает интерес к платформе и количество подписчиков. Данный вид сервиса только начинает взять свою популярность. Также одна из минусов – это нужда в большой пропускной способности от 5 габит и выше. А этого тем более в мобильных сетях этого с сих пор нет. Мобильная связь до сих пор не очень развита, там максимум можно ожидать 4 мегабита или 5 мегабит. Это минимальный порог вход в область в В далеком будущем это всего будет, надо просто ждать. если у вас будет лабый интернет, отсюда задержки в игровом процессе будут. Если такое происходит в Skyrim, она не страшна, но лаг в разгаре боя в Overwatch или CS, или Dota, тот же самый, может стоить жизни вы сейчас задались вопросом, когда же будет облачный гейминг. Пока не ясно, уже больно много сейчас технических и правовых ограничений. Презентация, стадия их ярко продемонстрировала. Но в целом глобальные игровые корпорации анонсировали уверенный курс на развитие направления, так что производителям желез и разработчикам 5G понятно куда двигаться. Если успеют построить оперативно, можно говорить о новом веке в развитии игровой индустрии, когда ты можешь просто сидеть на диване, подключить свой геймпад к монитору и играть. Никаких PS4 ПК и всего остального. Будет мир, наконец, в войне между консолями и ПК-боярами. А мне интересно, что вы думаете по поводу облачного гейминга? Пишите свои мнения в комментариях. Всем удачи, всем пока.